Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Попался на глаза необычный и интересный рецепт фаршированного багета. А интересен он еще и тем, что его нужно отваривать в подсоленной воде. Но обо всем по порядку. Сразу хочу сказать, что тесто не обязательно замешивать кухонном комбайне, я просто обкатываю свою новинку. Итак, теплую воду, сухие дрожжи и сахар перемешать до полного растворения. Следующий этап – добавление муки. Делать это лучше в несколько приемов. В тесто всыпать нужное количество соли. Когда мы использовали половину муки, можно влить порцию растительного масла, сыпать остатки муки и замесить вязкое тесто. Перекладываю тесто в объемную посуду, накрываю его и оставляю подходить. В теплом сухом месте на это уходит чуть больше часа. Подошедшее тесто примять и выложить на рабочую поверхность. Тесто немного липнет к рукам. Чтобы не забивать его мукой, лучше смазать руки растительным маслом. Тесто нужно растянуть в пласт и сложить его в конвертик, а затем подбирая края, слепить в шар. Сразу разделать тесто на 8 равных частей. С каждым кусочком поступаем так же, как с целым куском теста. Растягиваем, складываем в конвертик и подбираем в шарик. В таком виде тесто оставляем еще минут на 30. Приступаем к лепке багета. Итак, растянуть шарик теста в прямоугольный пласт размером в 20-22 сантиметра. Пласт не должен быть слишком тонкий. Начинка будет из ветчины и сыра. Выкладываю их на тесто, защипываю края и формирую багет. Помещаю полученные багеты на пергаментную бумагу, присыпанную мукой. Оставляю на 20-25 минут подходить. Тем временем во вместительной кастрюле кипячу воду. Обязательно ее подсаливаю. Буду окунать багеты прямо с бумагой в кипящую воду. Багеты должны провариться с каждой стороны всего 3 минуты, после чего я их вынимаю и выкладываю на противень. Делаю небольшие надрезы, присыпаю мукой и отправляю в разогретую духовку на 20-25 минут при температуре 210 градусов. Результат потрясающий! Мягкий и хрустящий багет, начиненный ароматной ветчиной и тягучим сыром. Это вам и полноценный обед, и вкусный и сытный перекус – в этом рецепте нет абсолютно ничего сложного. Он стоит того, чтобы побаловать им своих домочадцев. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, а я вам говорю Бон аппетит и абьенто!